Господи, вам по 30-40 лет. Что впереди, что позади. Мрак, грязь, пустота и ничего святого. Помнитесь, сука, опомнитесь, пока не поздно.